А теперь я расскажу вам, как улучшить свой АИМ. Берете бутылку водки, выпиваете ее залпом, и у вас уже три соперника вместо одного. И, и вам легче попасть, вот сам вот подумай. Куда тебе в одного попасть легче, или в троих сразу? Еб... А если тебя убили, это это не руки из жопы растут, это это баги виноваты, это баги. Естественно.